Это же секретная трансляция. Привет, это секретная трансляция. А куда вы все видите? Это секретная. Секретная трансляция. Да, ты, ну, ты видишь, потому что я тебя туда... От, ну, я прописал, я же сейчас HTML занимаюсь. Прописал, чтобы ты видел трансляцию. И ты тоже видишь. Здоров, Юрок. Нашел, что обсуждать. Батл-бомба. Какой из батлов-бомба? Здравствуйте, Монского салона. Трансляция была запланирована заранее, но тут еще появился повод. Волна Блять. И этот повод вовсе не ударная волна энергии. Придется перезайти. <как> Оказывается, блядь, great guy stay high. Ты постоянно пишешь эту фразу. Это означает какой-то эвфемизм для бабок или что? Кроманы болеют. Я просто только от тебя эту фразу слушаю. Да, спасибо. О, Мир Нагорный. Привет. Короче, мне сказали, что по ТНТ в студии Союз поставили мы старую песню «Девушка Янарос». Вот так забавно. Ну дай бог, кто смотрит вообще телек? Вы это видели? Это раз, а вторая студия Союз достойный контент делает на ТНТ или не особо? Лев, Лев здесь. Ну песню. Нами наблюдает бесконечный мегаполис У меня, есть, я могу вам для секретной трансляции, могу вам продать версию трека Ветер и где не запикин слово мегаполис Подумайте Повод-то на самом деле для трансляции напомнить всем, кто каким-то образом забыл, что завтра концерт в Мани Хани в Петербурге Вот в Питере упала посещаемость у всех второсортных рэперов, типа меня и там каких-нибудь еще второсортных рэперов. Ну, то есть, не, там, не, наверное, не у Фейса, и не у... Какие там еще сейчас модные рэперы? Бак Бакарди. Бакарди Бойс. Не знаю. Вот. И какого хуя? В Москве нормально все было. ну но и нормальный, хороший концерт был 150 даже плюс. А в Питере вроде как хуевый продажи, Пиздец. Вот может эта трансляция кого-то сподвигнет все-таки, поиметь совесть. И не дожидаться я еще квартирника, который, конечно, покруче. Пойти на концерт, потому что будет концерт живой группой. Но дело ваше, ребят. Лев, да это бульвар депо, да, де, я считаю его довольно талантливым чуваком. Да. Конечно, лайвы, как у многих из Диан мне не нравятся. Это неуважение, мне кажется, к зрителю. Но это их выбор, так тусоваться под плюсы. Салям, Колян Барян. Рио здорово. Лисичка Пупсик, хочу с тобой бакарды. Ты понимаешь, что я не пью бакарды? Я пью только березовый сок Я пью березы Самый свежий сок Чтобы мой сосок Не выделялся В кофте мой диплом Коробков отправил запрос Ну давай посмотрим, кто такой, блядь Трансляция Знаешь, что в Грузию, я пришел Да, привет, Грузии, вообще В Грузии, ребята Коробков, Йоу, коробков здесь. Братан, ты с какого города? Не слышу, Теперь слышно. С какого города? А, все, все, все, все слышу. Слушай, Санкт-Петербург. Санкт-Петербург. Yeah. Санкт Санкт-Петербург? Здесь, Питя. Да, да. Где Но идешь? Тобой... Судя по... На площади так. Ленина идешь? Да, слушай, ты угадал, угадал. Площадь Ленина, да. Это жёлтые дома, это вот явно площадь Ленинские темы, это моя первые Ну, примерно. Да, да, да. Что ты попал Знаю Петербург, как свои пять обалбисков. Слушай, я хотел тебя вообще по баку спросить, типа, по последнему, который у тебя шумом был. Да да. А почему так мало по оппоненту, типа... Ну, не, реально, просто это не предел, а, просто вопрос. Да, ну, у меня вообще... Это почему... Одна из причин, почему я не особо хочу батлить акапельно, потому что в акапельном батле это еще более бросается в глаза, если ты не сделал по оппоненту. А мне как-то часто... Не то чтобы прямо нечего сказать, как-то вот нет именно мотивации копаться. То есть, в принципе, если прям задаться целью, задеть шума, можно было начать ага. поднимать, пересматривать батлы, искать цитаты, проверять как личного конфликта. Да, так, но, но просто в принципе о нем мало что известно. И кого я там не спрашивал, у своих знакомых, что, ну, хоть что там вообще, вы что-нибудь про него знаете. Понятно, что и кабачники мне ничего не выдали бы, у кого-то я там спрашиваю. Ну да, да, да, да, вот. и Про него ничего и не известно, и он сам все у меня вызывает симпатию, как в принципе и в обратную сторону. И я, я решил, что ну, это, это баттл на битах, я хочу сделать просто вот так, как будет в кайф мне. Мне было интересно Нет, сделать... вот у тебя первый раунд... Вот, извини, что перебиваю, но первый раунд у тебя прям вообще бомбовый был. Я типа думал, ну нифига себе, типа сейчас что то зарубал, прям вообще дикое будет. Ты прям очень круто сделал, реально. Очень зашло. Но должно было быть лучше. Я что-то помню, что я там подзбился и вообще чувствовал себя не очень, поэтому я прям помню, что первый раунд я думал, что я буду заканчивать еще в камеру говорить там, король вернулся, а я прям вот... Закончил и такой думаю, бля, как же хуёво зачитал. Но это у меня постоянная тема, вообще, это никуда не девается. И хорошо, что это есть, знаешь, что я всякий раз на батле, от батли думаю, блять, хуёво. Вот, наверное, только с дикта... наверное, только не с диктатором даже, а когда рвать на битах было у меня после первого раунда. Хотя я там тоже сбился, у меня не было ощущения, что я сильно проебался, я прям был очень доволен. А так прям, ты, Коробков, ты пропал! Или все пропали, я сам с собой сижу. Надо промотать чатик, пацаны. Короче, Коробков. Респект тебе, но не влезай, когда я читаю. Третий рамок про КВН пиздато. Да, искренне, искренне. От чистого сердца. Я помню, когда я играл в КВН, была какая-то ужасная команда, которая называлась Кирби с... Юмором во многом построенным на девочке-акробатке, которая смешно крутилась. там, и, типа, я говорил, не накручивай сюда. И их приехали поддержать в Анапу, они были из Ростова, их приехали из Ростова в Анапу поддержать родители, то есть прям серьезно поддерживать в жизни такой поддержки никогда не было. У меня. Родители приехали поддержать пацанов из Ростова в Анапу на какой-то там доборочный этап. И когда объявляли результаты, и тебе не прошли в полуфинал, естественно. То есть оно, я помню, что батек кого-то из участников встал, и метров за сто от, вот так стоя, показывал. Ребята, искренняя поддержка от сердца, от сердца. Может, это был не батя, а директор Кирби завода пылесосов. Ну, вот так, да. Но мне всегда, конечно, искренне. Конечно, искренне, это же твой сын. Дима, ты прям серьезно занимался КВНом? Сколько играл? Ну, не сильно серьезно. Я играл 2008-2009, но это многое дало мне. Это вообще хорошая была школа. Жизни. Кирилл, Филин, ЦФЦ. Диман, ну, у меня есть интересный вопрос. Ну, я думаю, что следующее твое сообщение будет. Можно его задать? Я скажу да, и ты скажешь потом, хорошо, мне немножко неловко его задать, и потом еще 4 сообщения напишешь когда еще раз в Москву. Меня зовут на самом деле Тиджону, какую-то организовывают передачу. Я Никиту Лихачеву, может, вы знаете глава Тиджону. Я шапочно с ним знаком, он же Воронежский. Воронежский, блядь. Вот. И он мучил когда-то с одной моей тоже знакомой Катей Чертковой. Зачем вам эти фамилии, да? Ну, мало ли. Меня просто в детстве раздражало. Я когда смотрел на ТВ, и люди не называли фамилии, я прям думал, сука, это почему, блядь, так интересно, что это за фамилия? Да, кстати. Я решил, пообещал себе, что если я получу какой-то медиа-голос, то буду всегда полить все фамилии. Сейчас лично закрываю например, к, к ней не, не слежу. Настя, привет. Не слежу, но вот борцы хорошая команда. У да. меня знакомый играет в британской команде Миша Кривцов. Я у него в «Амстере» останавливался, если кто знает сборную Великобритании. Я к Мише очень хорошо отношусь, он талантливый парень, но он тысячи дел делает, и одно из них КВН, и понятно, что при жесткой редактуре высшей лиги сложно делать, что-то супер смешное, поэтому я понимаю, почему у них получается, на мой вкус, неприкольно. А, так, кто еще? Оскар Хоул отправляет нам запрос на участие в прямом эфире. Где акапельные батлы у них в клубе? Будет банальный вопрос. Видишь, ты себя лечишь 10-15 музыких батлов в поэзии. Я не смотрю на 10-15 лет вперед, братан. Я смотрю на парочку годков. Слушай, мне не важно. Я делаю то, что должен делать. То, что хочу делать. То, что у меня по кайфу. При этом, чтобы это помогло мне о, быть мужиком. То есть, зарабатывать бабки для обеспечения себя и вероятной моей будущей семьи. Феликс Загарян. О, здорово, мужик. Спасибо за концепт. Да, спасибо. Я переживал за звук. На сторис, прям даже с барабанами звук неплохо выглядит. Вот. Вроде бы неплохо было, да. Хотя как будто люди подзаебались. Для Москвы долговато. В общем, вопрос у меня на самом деле. Почему? По ощущениям не было той реакции, которая обычно бывает. То есть не такие супер бурные овации. Может я как-то скомкал финал. Не знаю. Сарген Тарил. Это правильно? Нет. Правильно говорит. Неправильно. Неправильно. Оскар Олл. Ты уже отправлял, у меня не получилось тебя подключить. Ади Корниш. Да, смеется почему-то. Ну, привет тебе. Гашик у Дестблю. Привет. За Хаби были за Конра. Ну, в том поединке был за Сколько <coughs> человек в Москве. До да, 150-170 был. За Коробков опять. Братан, дважды в одну воду не входишь, ты завис. На площади Ленина лучше смотри по сторонам, чем в экран. Максон, спасибо. Смотрел The Upgrade, как тебе? Если нет, то советую. Апгрейд это фильм какой-то? Запись концерта из Москвы не будет. В инстаграме тут лежит чисто отрывок. А записи не будет. Мы в Питере будем снимать завтра. Концерт. В Украине будет выступления. Хотелось бы, но пока вроде не предвидится. Уайлдер или Фьюри? Я не знаю, кто это. тонах просто мелко. Нет, для такого количества народа лучше тонны, чем театр. Мне кажется, в театре было много пустого места. Расскажи про ребята из группы. Да что, собственно, это фактически состав Бэт Бэт Роксон плюс басист из другого коллектива плюс Рома Сафонов. Был на фестивале Чернозем? Да, был. В Тамбове на Черноземе ходил там. Ходил там специально общался там с Ваньком. Сказал бы я, если бы я был выебонщик. Подразумеваем, Ани Нойзом. Но нет, не общался. Поздоровался. Mm. Питерский завтра? Да, да, Сев, завтра. Я тебе могу кстати, писать, Сев, без базара. Твоя правда, что хочешь крепко есть, хочешь сладко спать? Или хочешь сладко есть и крепко спать? Бонита Дарья. Я про Тёмчика. Тёмчик, да, Тёмчик вообще красава. Тёмчик красава. Главное, чтобы питался хорошо. А то живот у него болит. Тетечка Красава, вот он барабанил, да, в Бэтбэд Роксон, сейчас у нас вот коллаборация такая, не знаю, во что она выйдет, пока вроде все круто. И Леха Краснов на вас. Спасибо за твою озвучку рассказов, Егор МКР. Да, спасибо, я пока сомневаюсь, что делать дальше, есть мысль либо озвучить что-нибудь из Севинджера к приближающемуся столетию метра Конечно, я говорю метр на самом деле так больше, знаешь, как попугай, повторяя за всеми, потому что для меня спорное и удивительное такое величие, которое придается ему, я думаю, какова доля вообще вот этих отголосков его пиар-компании по уходу из света. О том, что этого считают мэтром. Потому что я читал рассказы, и это странно, это, конечно, вызывает вопросы, но я вообще прочел, и я не припомню. Помню, что у меня с ним была мысль: Вау, как ты резко все обрываешь, чувак? Это интересно. Но, возможно, в этом есть кайф. Вот, либо Сэйнджера, либо что-то из Конан Дойла озвучить, либо что-то вообще современное. Против Конан Дойла вот говорит то, что я вот озвучил Чехов, и надо сделать сейчас для разнообразия скачок в современную литу. И Сэйнджер в этом плане прикольный, но, возможно, Сэйнджер никому не зайдет. Девять истории Сейнджер. Да, Егор, я думаю про какой-то из них. Вот какую, кстати, взять из Севенджера? Светос, говорит, рыбка-бананка. Может быть. Классная толстовка. Жаль, что мы размеры разобрали. Вообще все Элки разобрали. В Питере из Элок будет только делать то, что должен. Обычно М самый ходовой по заказам онлайн. А в Москве Элки уничтожили все. Будет много Эмок. Вот. Кстати, нравится по-моему, Он переоценен. Может, не шарит. Так вот, я и говорю, что я сам до конца не пойму. Что-то вроде цепляет недосказанность ну, в рассказах, а так непонятно. Что касается да надо перечитывать, но вот когда я прочел на четвертом курсе, у меня была мысль, что нормально, почти F15, пришлось бы больше по вкусу. Барбер Аршурович, здорово. Ты, кстати, где барберуешь? Мне надо постричься завтра. Выше стропила плотники. Да, может, и ее бананка. Я не помню, где там про что. Я пересмотрю бананку и стропила. Может, что-то надо озвучить, да? Тебе эсми любой вот, по-моему, вот это была неплохая, где там что-то, да, про войну, про эту платформу, что письмо не писал, что-то такое, да, возможно, стоит эсми от этого Ля, найди себе уже постоянного барбера. С удовольствием да не у меня на самом деле вот я в воронеже у меня есть в воронеже постоянный барбер это женщина из парикмахерской в соседнем доме отлично ебашит аршурович да, до москвы далековато да. теперь не знаю не теперь ваш теперь только на квартирниках в этом их <coughs> тоже как бы УТП, уникальное такое предложение. Как батл с шумом? Я не очень доволен, я даже не буду смотреть, но ну, я и так не смотрю. Но это из тех батлов, которые я вообще прям боюсь даже к секунду увидеть. Если я вижу там с диктатором свой куплет, я подумаю, ну ладно, окей, не так страшно. Это я прям не хочу, потому что я знаю, что там офбитов немало. Причем не все офбиты видят обычный слушатель. Кто-то видит очевидные офбит, там есть еще микрофбиты, которые я знаю, что должны звучать круче. Эти места по биту а звучат неплохо. Слышно так голос, когда музло играет? Александр Флоренции, привет. Ашурович, когда я буду... Ашурович, извини. Когда буду в Москве, напиши. Или я тебе напишу. Надо где-то поставить на обминалку. К 20-30, да, приходить в 20 Он Начнется с 80. Хочу квартирник в Тамбове. Как сделать? Найти помещение красивое, подходящее. И иметь некий талант к чтобы помочь все это организовать грамотно, чтобы хоть отбились бабки. Дим, привет, почитай стихик Марева и Кубанева. Тебе понравится? Кубанев, да, это, между прочим, я потомок Кубанева у меня по бабушке. Одни из пятков Кубанева, в том числе с Кубанев, который погиб перед Второй мировой или во время Второй мировой. Бронический поэт. Да, я что-то открывал, но очень бегло. Я еще вернусь, запишу себе google больно да так что я могу быть кубаневым если бы иначе сложились фамильные ветви насчет стихов и евтушенко тушенко чай есть отличные стихи да есть есть. не какие именно я дарил Роме фон кстати Евтушенко. тушенко он прям очень поблагодарил и продолжает писать хорошие текста и, конечно, на не соберется такой тухляк ну да все возможно особенно на меня когда клип блики блин чуваку надо написать сейчас чувак его красит он смонтирован чувак Кстати, на концерт думаю можно будет показать клипец блики и, может быть даже клипец еще на одну песню что скажешь про летай летай крутой чатака под классический хип-хоп звук под бум жду от него треков таких, и даже, наверное, записал с ним чем-то совместное. Работаешь ли над альбомом? Пишем, пишем, разные ему вот сегодня записали одну интересную штуку. Вообще, я в историю выкладывал припев, который я написал, и рыбу напел, но Диман ее лучше напел, так что смотрите истории, там есть кусочек. Смотрел... За кого топишь, Хабиб или Конора? За Конора, братан. За Конора. Но ну, я не топлю, мне похуй. Но в этом матче был за Конора. Смотрел не потому, что я хейтер. Блядь, ну, Хабиба. Ну просто вот, мне больше нравится и по поведению, и по харизме Конора. Не знаю не то, что в принципе все бойцы из Дагестана мне не нравятся. Нет, мне нравится, кстати, Мага Измаилов. и Он даже что-то зачитывает. У него есть ролик в инстаграме, где он говорит. Меня прет писать строки блять, ахуя, да, там зачитывает. Я хочу это застимпировать, как вставить трек. Меня придет писать строки. Сокс, общаешься? Ну, он звонит, на спросить совета, как правильно срифмовать Нет, почти не общаемся. Ну, когда видимся, да, общаемся. Какую песню из своего творчества ты считаешь лучше? Мне, например, Хостел заходит. Вау, спасибо. Я мне очень нравятся Хостелы, да. И обычно ты слушать слушаешь, там крутой финальный блок с флоу. Запоминание до Энка Респект. Как относитесь к Невзору? В целом положительно, ну, не по моральным качествам, а исключительно по такому профессионализму болтологии. Мне кажется, что Невзоров. У него есть чему поучиться в умении вести беседу. Вот Я думаю, так Ой. Если есть, то есть Питер, еще не в курсе, завтра концерт, чуваки. Ходите, билеты на входе есть. Да, участвовал в литературной гостиной. О, гостиной. Вау! Действительно, литературная была гостиная. Такая уже, знаешь, метамодернистская. Типа, давайте писать хуево. Гостиной читала стих Чемарева, номер польза 48, читай обязательно. Он, конечно, любовный, но очень интересно. Я говорю, сказал, что любовные стихи меня не интересуют. Читаю. Спасибо, Тануки. Римовский побатался бы с шоком. Блин, не знаю. Просто тоже скорее к нему какое-то... Ну, не то, что там много уважения, но меня скорее он интересует, как чел. Хотя, наверное, можно. Я, наверное, нашел бы. Вот про него нашел бы что сказать, да. Наверное, да. Наверное, можно было бы. И меня в самую душу. Спасибо, блин. Да, спасибо. Я, мне нравится эта песня. Какую книгу ты сейчас читаешь? Я читаю «Задачи трех тел». Вот. Мал Самев, Привет, Санек 17 на 3. Будет ли в ближайшее время баттл на битах? Нет. Ну и на крутой Батлер. Да. Но при рифмовке-то, кстати, прижимировано. Кстати, билет обязательно печатать. Билет нет, можно показать на экране телефона. Когда ты относишься к людям, которые слушают твою музыку бесплатно, положительно. Да. Здорово. Посмотрю еще я просто в эфирчике. <свечу> Когда я в Минске? Николай, хотелось бы поскорее. Дима, помоги быдву. Гамлетизм, атавизм, отрицание современности, новых нравов. Нет, все просто. Гамлетизм это вот это вот желание рассуждать, но не делать. То есть, если бы ты кобы, а да я бы то, да я бы все, но вот я стесняюсь, я боюсь это. По-моему, Бертран Рассел про это говорил. У меня даже где-то по-моему, стоит ВКонтакте: что умные люди всегда скромные и стеснительные, а глупцы решительные. Вот гамлетизм это ты знаешь, что можешь, но стесняешься. И атавизм это что-то, что утратило ценность, оно зря с тобой продолжает существовать. Это из биологии термин. Гимлитизм это атавизм. Блядь. Понятно? Я не злюсь, это, я так стегусь. Дим, что за стихотворение ты вставил в треке Это и мое стихотворение. Схема по станциям метро. У меня, кстати, пришла пиздатая идея, я вам ее спалю. Если когда пойду батлить на какую-нибудь, типа, там, лигугную, или еще какую-нибудь серьезную площадку, то я бы сделал схему по бывшим именно упоминая фамилии имена всех девок, с которыми там я либо мутил, либо там они мне отказывали, еще что-то. то есть блять никто их не знает, вот ты просто ебашешь там. и ты отдашься за копейку, как там Алена. вот, бля, это прикольно было. вот у меня схема там в ранней схема по станциям метро безмолвно академическая закрался чего-то в Маяковске, за близких дней, постепло в Непр, на метро Московские ворота «Черкесская память и моей». Вот, вообще, это стихотворение по звучанию похоже на одно из Гандлевского. там Что-то что там «Кургузой памяти моей» у него тоже было. Дима, что это стихотворение устал? «Как относится к культурам 16 лет?» «Отлично». Читал когда-то «Курпатова», «Как относится к нему?» И не читал, но я видел его. И меня... вот я помню, что когда он появился в медиапространстве, он выглядел странно. Сейчас он выглядит круто, стильно. Вот Не знаю, много сегодня у... Лебедева в комментах к его посту в Телеграме прочитал негативы про Курпатова, но мне сложно сказать, у меня скорее какие-то приятные эмоции, не углублялся. Дима, где у концерт в Питере? Мани Хани, 20.00, это опрашка, это сенная. Радмизов, здорово, Дима, здорово. В общем, как тебе его по 4? Хорошо? Как тебе раз, который ты судил? Ну, этап был, да, слабоватенький, на мой взгляд. Парагрин, ПМ, наверное, прям, да. Было что-то такое однозначно крутое. И палмдроповские парты были хорошие. Остальное почти как-то никто ничего не заставил запомниться. Как относится к Обику и его творчеству? К творчеству обика особо мне не прикалывает. Сам обик интересный, тип. Невера в Денис, какие дела? Заебись! Когда обрел голову, думалось легче. Да нет, на квартирниках что-либо из вечера легкий стадион читаешь. На квартирниках вообще можно чего угодно, правда. Доверительная атмосфера. Ультима Тули, привет. Да, печкин, печкин здесь. Треки Латцко, наверное, какой больше по душе. Блин, не знаю. Лацканы, наверное. Если начнет любовь, напиши что-нибудь интересное. Ну, почитай Тарковского. М -м -м. Сейчас из он начинается. Там я выходил без пальто. Тарковский не который режиссер, а его отец арсений Тарковский. Они догадались, что ты догадались, что ты не придешь. Какое хорошее состояние. Вообще, у Арсения Тарковского. Короче, с утра я тебя дожидался вчера. Они догадались, что ты не придешь. Ты помнишь, какая погода была, как в праздник? Я выходил без пальто. Вот и общая отличное состояние. В том году Будский дом, на... на меня и сборники. На тебя я даже не знаю, братан, все зависит от курса на тебя. А, на мерч? Скиддоны к новому году? Ты, может быть, может быть, к новому году я сделаю эксклюзивную какую-нибудь небольшую коллекцию, Посмотри, вот Зная про атеизм, уточнил Гамлет для меня мило попсового идей, мире мир, а времена мире, времена Ну, Рад, что ты все понимал. Жавров Дарья, привет, Даша. Стандартные просто скажи про самый бля, новогодний подарок, который получал в детстве во взрослом возрасте. На Новый год не припомню каких-то супер подарков. А так на дни рождения мне последние годы такие суперские подарки дарили. Мультиварку однажды подарили. Микрофоны. Блять, Mi Band часы, которые я на работе недавно одной проиграл. На Новый год ничего такого прям как-то на вскидку не вспоминается. Mm -hmm. Да. Самый крутой новогодний подарок это была поездка в Петербург в 2010 году, я помню, в начале. Когда там еще случайно оказалась девушка, за которой я давно следил, и она там оказалась. И я там с ней замутил, и потом написал ей в СМС стихотворение «Научи меня сниться тебе». Ну, то есть оно было придумано как СМС, вот, стало стихотворением. Так, а ты говорил, что фит Редо будет?» «Да, да, да. Но, не знаю, будет он или нет. Это сложно очень. Фитовать это сложно». Я сейчас держусь принципа, что я что-то накидываю, какие-то вещи, буду их рассылать разным чувакам, просить, фитонуть. И что-то такое, куда пришелся Бородок, ну, блядь, не получится написать. Поэтому, если я его все-таки дейбу, случайно? Дима Ланг, спасибо. Зарабатываешь творчеством? Да. Что за печки за спиной? Это кофта, это футболка с запорожца. Пару слов распорядки дня поэту. Да и так, все нормально. Что нужно с тобой сделать, чтобы ты захотел забатлить, господи. Спортом занимаешься? Да. Эти не хотел бы побатлять. Интересный кандидат. Вот. Конечно. Жесткий, он жесткий. Не знаю, пока нет четкого намерения. Может быть, когда-нибудь. Александра Вольфа нет. Оскар, о, хорошо. Йо! Йо! О! Здорово, Оскар, ты где находишься? Как ты делаешь? У меня отлично, ты где находишься? В каком городе? В Нижнем. Нижний Новгород. круто. А в какой, на каком берегу? Ой, в Залупе полной. В Залупе? Но это слева или справа? Слева, где вокзал, Залупа, а справа получше, да? Да. Ты вот в какой, в правой Залупе или в левый? Да, вправо. в правой. В а, Ну, тут у них такой Залупе, брата, все хорошо. Главное, найди женщину, чтобы с ней заряжаться электричеством от этих вот фонтанов или что там в парке стоит, какие-то электроды. Ну, что у тебя там, как тебе батл с шумом? Нет, да, да мне не особо. Скажи, не особо, не особо батл с шумом. Ну, так себе оппонент, да? Не, оппонент хороший. Я что-то как бы не особо выдал. Мог получше. Вот. Ну, именно по подаче по тексту, как бы я уверен, в, в тексте он там не совсем был по шуму, но он хороший, это я знаю. Текст хороший. <coughs> вот. Че, да, че тебе сказать, да, бля, ну, такая тема, да. вот. Видос выложил на YouTube. Вот, Камерка есть, так что будем работать. Будем работать с Ютубом. Ты чё, учишься? Чё делаешь? да, учусь. На кого? Ни на кого еще в школе, блядь, звонят. В школе? Звонят? Mm -hmm. Скидывают. Да. Нахуй надо. А кого ты, на кого будешь поступать? Я не знаю, я пойду на Версус. Ты будешь судить мои батлы. Ну, для этого не надо учиться, для этого нужно... Всего лишь мотивация. У, -у, -у. <coughs> У тебя татуировки-то есть? Не, я все жду повода, чтобы ее сделать, и до сих пор не получилось. Если без шума... Я будет в твои набил. И что написано? Ничего, там рисунки. Рисунки? Ну, в Питере напиши, я тебе подскажу татуировщицу вообще. Вот такую. Так, О, еду уж как куда будешь поступать-то в итоге? И что, реально не, не знаешь? Не знаю. А ну, я журналиста, тогда познаешь мир. Как тебе четвертый фрешблат? Хорошо. Будешь там что-нибудь судить? Кто там вообще в финал вышел? Не знаю ничего пока. Пока ничего не знаю. Династ будешь, будешь, будет в финале? Что я не знаю вообще. Я пропустил последний этап, потому что... Ресторатор забыл меня обратно добавить в рассылку, только сейчас добавил, так что я пока не знаю, что было на пятом этапе, кто что сделал. Вот И не спрашивал, чтобы не портить себе впечатление. Ну что, мэн, давай, спасибо тебе, доброй ночи. давай. Определяйся, куда поступать. Что посоветуешь студенту психологу второго курса? Беги. Геха, привет, здорово. А я не понял, я хотел поставить Йеллоу Дейс. Привет, Воронишь, 21 декабря будет квартирник, надо встречу сделать только. <клых> <клых> <клых> да, можно еще учиться на геолога или географа тоже поздаешь Но только не людей. Хотя людей, может быть, тоже. Как относишься к Ларину? К лайну хорошо. К музыкальному творчеству? Ну, пока еще со скепсисом. Он развивается, но пока все очень достаточно музыкально, на мой слух. Ну, я сниться? Да можно его исполнить, в принципе. Винск, планируешь приехать? Да, хотелось бы, но пока сложно. Что делать ты делаешь с талантливым рэпером? Нет хорошего бит-марей. Заходи на Bandcamp и ищи музло. Bandcamp.com Республика Коми. И... Кстати, ты не был на батле? Да, Игнойнова. Да, это кто? Данила? Кашин? Дике... А, Дикейт хотел на Не, не был на этом батле. Планируешь лишь концерт в Москве. <coughs> Я бы квартирник в Москве. Ты там что-нибудь прочитаешь в эфире? Не, сильно ничего. Как тебе Герберт Уэллс? Выделил у него тему нужен ли прогресс? Выбивать? Он может разрушить техниру устройства. Да, и в принципе нужен ли прогресс людям? Вот вопрос. У Стругацких есть строго сдерживающий прогресс вселенная в одной из книжек. Вот и примерно этим занимался по сути во время культурной революции Мао. Он глушил прогресс через отрицание знаний. Да, что там Стамбул говорил наш? Приезжай свитос автобуд бумажный салатик изначально посмотрим можно все всегда было интересно какому не верю. я учился в вг.у. на филфаке посоветую почитать что-нибудь годное ну что для тебя годное Почитай, 1984. Тебя смотрит всего 40 человек. Братан, проблема большинства людей в том, что они не ценят то, что они имеют. Я ценю. 40 есть, значит есть 40. Я благодарен, что они есть. Понимаешь? А то, что не больше, ну, значит не сделал что-то такого, чтобы было больше. Делаем дальше. Выводим формулу, как сделать так, чтобы массам понравилось, и при этом не изменять себе. Как тебе гига-1? Блин, живой супер, чувак. По общению. Вот. батлом батлам она да? Прям прикольный флоу, это да? халтурка. Я тоже в игру учусь, только на гео Круто, у вас там, по-моему, практика прикольная. Да, у геологи куда-то ездят, там, какие-то горы. А географы бегают по городу, что-то замеряют. Берсеркер Киев. Димон, здорово, братан, здорово. Как тебе Калининград? Светлогорск понравился. Сам Калик. Ну, там центр такой прям мощный, с амбициями, такой прям московский. Значит, заведения качественные, не как в обычных городах. Почему Чеснокова ушла с ТНТ? Это под предводительством кого-то делать то, что говорят, хотел сделать свое. Да, но не переживал за цивилизацию. Ему просто было интересно воспитать новое поколение с пустой головой. В пустую голову увидеть правильные знания. Как учился писать текст? Есть ли какая-то формула? Dx дробь д. Умножить на 7. А вот практика норма. Кавказ Крым скорость. Это кайф. Куда бежать там мне будущему психологу? Не знаю, получай какое-то самообразование, какие-то курсы или еще что-то. В работу психолога, не знаю. ну То есть если нравится, конечно, можешь этим заниматься. Но, мне кажется, это тяжелый крест. И психологи, психологи – это люди, у которых свои проблемы. А им надо потом с чужими разбираться еще. Это надо людей очень сильно любить, мне кажется. Если любишь людей, то ты психолог. Не любишь, не надо. Брат, что скажешь про последние события между ЮА и РУ? Не знаю, какая-то хуйня, блядь, вообще. Я не знаю, просто, блядь, эти одно говорят, как обычно, эти другое. Сразу 500 блогеров повылезло какие-то. Я как случайно наткнулся на какой-нибудь политический блог. Я как просто удивляюсь, насколько у людей своя терминология. Пятюлька, это кто? Это Порошенко так называют, что ли? Я когда смотрю, я причем долго не могу понять, это кто это. Про русская украинка говорит, или про украинский русский, или про русский русский, или кто. О, Господи. Дай Бог, чтобы мне ни до каких серьезных военных действий не дошло. По идее, в наше время это невозможно. Дай Бог. ну в общем, надо быть начеку и не позволять, наверное, манипулировать, насколько это возможно. Здорово, Эрне, когда не знаю. Лишка. Учись на психолога из грустного. Да, блин, ну, да учись. Там, я думаю, тебе что-то полезное дадут. А дальше там что угодно можешь делать. О, ковбойка, здорово. Веришь в теорию трансселфинга? Ну, в, в саму теорию прям, чтобы верить, нет, но закономерность, которая описана там, я не раз замечал, что она работает. Поэтому я отчасти пользуюсь этим. Стараюсь не насыщать ожиданиями какие-то события. Или занижать эти ожидания. Что к ним над пропастью уважи? Да. Ты в Питере теперь представляешь, живешь, в Воронеже не собираешь жить больше. Да пока не хочу. После Питера в Воронеж как-то тяжеловато идет. Не знаешь. Тесно как-то и грустно. Но проблема только, что в Питере погода ужасная. И сырость это я. Всю осень носом хлюпую. В Москву съездил на два дня. Нос про... В Москве даже нос прочистился. Как же я чувствую, не знаю, в Питере постоянно хлюпую. Может еще из за... за кота. Не, знаю. не ем сахар уже два месяца. Куда тебе опять худеть? Сахара теперь не ест. Ты давай белки жри. Ноги качай. Есть ли будущее для дизайнера в России? Конечно. Плохо что не любишь читать. Не знаю, видишь, сейчас все так меняется. Может быть, главное гуглить, а не читать. Пасай, сай, сай. В концерте в Москве написал успеху в психологии, Монтирует, да, спасибо. И Слежь, ты, не что здесь не сложно. Ладно, если так попросили, давайте зачитаем с носом Сносом отложности плохо. Ну, от сырости погода, в принципе, такая, знаешь, располагающая к тому, что простудиться. Давай зачитаем Юрмал И минус. минус, блядь. Мама в район, тебе придется в И... «Моя голова горевала. Я весь был юрмалой осенью. Надо бы давно было двинуть с привала, чтоб только зима в стопе просить, и все уж готово. Все в нужных октавах, и слабо ласка по вас просим. Гудит беловежская пуща волос, мой. Какая разница, господи? Моя голова — это крепость. Доброго вечера — совесть». Туже. Затянул пояс Коли, мой так затянулся эпос Октябрь, мой кукурузник, грев турбин Это музыка музыка, крики чернил заливают поля Превысив берега, заря словаря, разлегся Октябрь в слоях, сидим на порогу, без ворокес. Это экстренный флоу, это смс, нет МЧС А сразу от бога, типа все ровно Продолжая в том же, набирая если чё, в лёгкие О2. Этот бит манга, я же ябкий рожжик. как огонь первобытным ритмом ожил. Наши тени заплёр боже, Олджи, боже. Полях рожь на полях под моторожи. Я ожил, Опа, я ожил. <музык> Но иногда мне кажется, что я, бля, испысался. Я писал так разно, что хз, зечо надо часто. Кто те люди, что в ней мают, что они то жаждут? Мне писать про них, про всех, про себя или отдельно про каждого. Было уже про хрустовое творчество. Рэп вокруг все проще и проще стал. Но как уравнение поэтапно решать, если ты неизвестно на ощупь отчитал? Страх не достичь вершин был. Их вам Мой стих интуица я серая лада шумель. Я не верю, что мой океан отшумел. Я надеюсь, я свет сохранил и не все расплескал в них. И не надо полевая головой будет ехать, как конь. Чтоб в метафор в блокноте. Просто проходили перекодировки. диаграммы в экране. будет беловежская пуща волосмы. Моя голова гревала. Окей. Он, пацаны, короче, Питер. Петербург. Петербурженчик. Завтра. Марихани, 20.00. Увидимся. Пока.